Два ляма, пацаны. Пойдет, да, погоди. Йо-йо, всем привет. Потратил на эту хижину два ляма, ёпка. Это просто дикие бабки, лютая хижина. Я вам покажу это. Буду жить там всей семьей, короче, буду жить. Оу, и далее, ёл. Крутая хижина. Я надеюсь, что я не просто так потратил. Два 2 2 ляма, да, в соул. Он даже лавка у рядом. Все, все так надо, ёпки.